Председатель Совета Алимов проводит параллель между гимнами России и Чечни. По его словам, оба произведения имеют общий и глубокий смысл. Хожа Хмед Хаджи Кадыров, автор слов чеченского гимна, хорошо помнит, как зарождалась национальная атрибутика. Идея написать текст гимна возникла в период правового восстановления региона. أحمد حجز رحمه الله تعالى دال قهيتم بويلتنخ حانيق صانبركتي دوغ دا هرشا حو إشتي سات همنش يازيرت أحيق ويخو ارشيين حون يازلور ياسرتي إز صانبركتي دوغم دا هرشا أل سوغ ليشل سألان ألا دهلا دور دو при написании гимна необходимо вложить всю душу, любовь и патриотизм, считает богослов. Это не просто слова, изложенные в рифму, а призыв гражданам страны помнить и чтить историю народа и страны. كيشوه او زجي منوه تسون دياله كورته غلقه وينت اعضوه وطيكوش دولت شعورنا Президент страны Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширенном использовании гимна и флага. По его словам, это будет способствовать воспитанию патриотизма подрастающего поколения. Документ предусматривает, что госфлаг должен быть всегда вывещен на общеобразовательных учреждениях. А гимн исполняется перед первым уроком в начале каждого нового учебного года, а также во время торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам. Законопроект депутаты поддержали. Хотелось бы отметить вот, актуальность и значимость данного законопроекта. Так как нашим детям а, необходимо прививать интерес к истории родной страны, воспитывать чувство патриотизма и уважения к символам государства. А, это необходимо и это правильно. А, например, между Курчеловевским и Гудермецким районами от уезда в Центрой развивается самое большое в мире полотнище российского флага. Чеченская Республика является вот, своего рода законодателем инициатив, которые впоследствии применяются в Российской Федерации. Скажем, вот, глава Чеченской Республики постоянно уделяет особое внимание патриотическому воспитанию. После официального утверждения гимна, герба и флага Чечни трибутику начали использовать в различных мероприятиях, тем самым еще раз доказывая всему миру, что Чечня полноправный субъект Российской Федерации. По инициативе главы республики с государственных гимнов России и Чечни начинается вещание местных телеканалов. Таким образом, слова одного из главных символов государства учат в тысячи зрителей. всегда должны звучать слова, которые бы призывали нашу молодежь, в особенности, к патриотизму, к чувству долга, к тревоге за свое собственное отечество. Ведь посмотрите, как, какими словами сегодня символизируется гимн Чеченской Республики. Бартболохакамниш махбоцу беркат. Это обращение к родине. Каждый гражданин должен знать, что означает герб, флаг и гимн страны или своего региона. Только в этом случае он может называть себя патриотом, считать спикер чеченского парламента. Флаг, гимн и герб – это святость, как конституция и президент страны или республики. Поэтому эти моменты, мы это делали и предыдущие годы, продолжаем и будем делать. Они очень святые моменты, потому что знамя и гимн под гимном именно выпрямляются, Пуговицу застигнут, костюм застигнут, головной убор поправят, выпрямятся, станут. Это уже дисциплинирует, Они уже ведут вот в мыслях ведут Есть государство. Я патриот этой страны. Переостановление Чеченской республики первый президент Ахмад Хаджи Кадыров определил духовно нравственное воспитание как одно из приоритетных направлений своей политики. Ведь безопасность страны, защита ее интересов напрямую зависит от патриотической работы с молодежью. Элина Дадаева, Хазур Киримов, Адам и Ахмадов. Новости.